Существуют такие моменты в семейной жизни, когда не очень хочется бриться, потому что ребенок болеет. Или ребенок болеет, и тебе не очень хочется бриться, когда ты сидишь вместе с ребенком дома. И иногда ребенка нужно побаловать чем-то вкусненьким. Тебе чайок сделать? Нет. Чая не будешь? Да. Какао. Не буду. Ты же мультики да. смотришь. Ну, да. Так, может быть, тебе чаю со вкусняшкой? Нет, просто вкусняшки. Как ты там говорила, не обмани. Ты не обмани. А то что будет? А то я не знала, что с тобой сделаю. Ложитесь. Я вам принесу сейчас вкусняшку. Такую, о которой вы мечтали. Ножка сильно болит? Угу. Горлышко болит? Не болит. Не болит? Сейчас я принесу тебе вкусняшку. Ты о какой мечтала, вкусняшки, вкусняшке? О пироженке? Или о чем ты мечтала? А? Как ты там говоришь? Смотри, не обмани. Смотри, не обмани. Бабушке не говорить. Пожалуйста, не говорить. Да? Твои да. короночки. Твои короночки. Это что? Это что? Что это? Что это? Что это? О, что это такое? Мы не знаем, что это такое. Конфетка. Какая? Ну, обычная, арбузная. Твоя любимая? Угу. Ну что, включать тебе мультик? А, да. Доставай конфетку. Скажи нам, она вкусная или нет? Попробуйте. Вкусная. Прям пупер-супер. Включайся, пока я ее съела. А если бабушка увидит, что ты ее ела? Ну типа, что пожалуйста. Почему? А то она меня наругает. И вам попадется, и мне попадется. А ты будешь нас слушаться? А уроки будешь делать? Включать мультик? <смех> Хорошо. Говори всем пока-пока. Пока-пока. Я вас люблю. И закалякал конфеты. И все языка Что, пока-пока. Что, я прощалась? Ставьте лайки подписывайтесь на канал. А-а-а! Конфета падает. Это не конфеты, это пирожные.